Ля-ля-ля, баги пошли, пошли, пошли. пошел контент. Открывайте двери. А, а такой багет? Багет, такое? Вот это, вот? это если там призрак будет активничать, у тебя там будет красно гореть. Это означает то, что это место обитания призраков. Открытая дверь. Да, дверь открытая иди заходи. Б, рация, В, а, обычная. А, да, понял. Да-да-да. Как его зовут? Как его зовут? Я не хочу в подвал один. Ну-ка, си, давай. Си, Да <сосы> хватит по хватит по говорить. По рации больно ушам. А, уже не... а вот, вы... вы меня слышите? Да, слышим. Да-да-да. идем, смотри, вот сюда. Вот сюда залезай. О! да! а а А, тут... Крустофобия! Здесь можно... Здесь можно прятаться в этом... От Призрака. а идемте искать комнату Призрака, вы чё? Вот поэтому нам нужна та штука EPM, нам нужно дождаться 5 минут, чтобы узнать, где его. Можно... ...и найти комнату с грязной водой. И найти комнату с грязной водой. Почему а мой голос такой? А нам нужно найти это. Да. Нам надо найти холодную... Ищи... нет, холодную нам комнату. Нам нужно найти холодную воду. Какую холодную воду? Я Грязную воду. Ты, воду. ты говоришь. Не спускайся в подвал. Пока, Пока не спускайся. Подожди. Нам Призрака пока не будет примерно 5 минут. Он не будет атаковать ближайшие 5 минут. Мы должны узнать, где комната призрака. Да. Ну, а мы что делаем? Мы сначала... Э я нашел мы товар, шп... пойдем. Вот я отойдем. Пойдем, пошли сеги. Та штука должна пищать, Вика. Я на второй, да. Бу! Страшно! Свет выключили. Страшно? Свет урубили. Кто-то должен пойти в подвал и включить. Я везде включаю. Не надо везде включать. <проб> пробки выбить. Хорошо. <проб> а где подвал? А. Кто камеру взял? А -а -а -а -а. Страшно! У меня. Нужно... Сеня, не фот, Вот. Вот она, да. <проб> стойте, стойте. Я <проб> должен... <проб> <проб> Блин. Стойте, я должен тут камеру оставить. Давай, давай. давай. Ой. давай. Ой. А Это призрак. Чтобы найти, тут ходит ли он тут Но или найти. нет? А. Ну посиди кресло. Термометра нету, я не купил, у меня денег нету. Хорошо. Я сейчас пойду в автобус посмотрю. Да, я там посмотрю расположение давай. камеры, какое. Да, мне я надо фонарь ваш? взять. Я это фонарь возьму. Ты че без фонаря Ты ходишь? Без комната, Только... У тебя же есть фонарь. Нажми на Т. Да, я без фонаря. Нажми, нажми на Т. Не, у меня нет фонаря. Меня нет. Да, нажми на Т. Нажал, нажал. Активность, активность небольшая есть, но это маленькая А как? А под... положить? Как положить? На F. Включите камеру, да. там да, я подключу. забыл включить камеру в подвале. Еще целую минуту у вас призрак не будет минуту. Призрак не будет атаковать еще минуту. Короче, этаж призрак отвечает всем. Второй этаж? Э, нет, кажется нету, я не нашел. Раз 5 я возьми, если будет призрак нападать, ты можешь кинуть его. Кидать на G. Активность 2, активность 2. Активность 2 это фигня. Вот когда будет активность 5 и 7, это уже можно, можно волноваться. Марк, Томас, дай нам знак. Да не делай так. О, Господи, ты меня испугала. Марк, Томас, дай нам Ак активность десятка, активность десятка, осторожнее. Распятие не забудь, распятие не забудь. <соспитивный> Че у вас там творится? <соспитивный> Че? <соспитивный> да не делай так. Страшно, что ли? Дай Марк Томас, дай нам знак. Марк Томас, выключи свет. Марк Томас, отключи свет. Марк Томас, Марк Томас, Марк Томас. Он написал, он написал, он написал, он написал, он написал, он написал, он написал, он, написал! он написал! Силы Все, нажми на, и... нажми на G и напиши то, что есть у лика блокнот. Первый улик это блокнот. блокнот. У меня нет блокнота. Ой, G, я не могу нажать. Английский Umbrella, э, как G. Пал палочку нажми. Опа. Сколько у тебя там показывается? Активность, активность, активность. Два, два, два, два. Два. Два — это два, не... Два, два, два. Два — это не... Э, э, э, э, э, э. Нам надо пять, нам надо пять. Да, да. надо. Камеру сюда поставьте, надо камеру сюда поставить. Дай нам знак. Иди сюда. А. Удачи. Не говори его имя, когда ты одна, ты умрешь. <свят> да нет, фигня. Не Активно за сайт, нет. Не трать фотки, не трать фотки. Я его не сфоткал, блин. Так, смотрите, это... а... Это взять, не радио это... камеру, <свят> камеру, камеру, камеру взять. Да вон она, он. да я взял. Нам нужно сводить да, воду. Да, да. Короче, надо поставить в комнату призрака. Да, да, да. Не говорите его имя пока что, пока не говорите его имя. Ой. О, он тут! Он передо мной! Своты, своты! Сфоткал! Сфоткал! Давай, давай! Давай, давай! Активность, активность. Фот, я не пойду. Да не ссы! Короче, я сватал, только дверный проход, я не успел сватать, короче, его. его, его... Идемте в комнату! Надо отличаться узнать! Да. Активность, ребят! Активность, активность! Четыре! Здесь! Пять надо! здесь, Пять надо! А вот здесь где-то! Вот здесь, вот здесь, вот здесь! Раз пять, а кто-то взял? Где <гас> здесь? Где? Марк... Я, я не пойду никуда больше! Марк Томас, дай нам знак! me марк томас kill me убей меня марк томас убей марк томас боюсь боюсь марк томас марк томас марк томас Держите, держите камеру, я вам я вам бросил. Вы вы в подвале включите камеру? В подвале включите камеру. Вам нужно еще сфотографировать грязную воду и сфотографировать призрака. Вы не сфотографировали призрака. А МП уже 5 показала. Надо сфотографировать грязную воду в камере. Ой, грязную воду в раковине. А Атакуют, убегайте, убегайте. Да я оставил камеру, ты чё? Ты чё не включил его? Пацаны пошли. Давай, пошли, пошли. Только если я умру, то все предметы пропадут. У кого есть распятие? Нету. Марк Томас, дай нам знак. Марк Томас, дай нам знак. Стой, не говори его имя. Марк Томас, он здесь, он Фото, фотой, фотой. Фотой, фотой. фотой. Где он? Марк Томас. Марк, он G... вот здесь где-то, между проходами. На Джей бросаешь. Марк, Томас, нам... О, охота, охота началась. Охота началась. Прячьтесь, прячься. Охотится, охотится, прячьтесь. Ох, охотиться, охотиться, прячьтесь. Прячьтесь, прячьтесь! Бежит, бежит писюк Давай, давай, выходи! Я в шкаф. Я не знаю, за кем он идет. Я его! Я умер! Ля какой страшный! Их идет по моему трупу. идет по моему трупу. По моему трупу идет. А. Вика, убегай, убегай, эту ловушку, убегай! В смысле? Какая ловушка? Я и Сеня умерли, убегай, все, закрывай сундук, убегай, шучу. Я сфотал уже... Я сфотал призрака, короче. Возвращайся Возвращайся в этот. Надо, надо, надо, надо, надо. Вы должны сфотать... Э, при, э, воду, грязную воду, давайте. Я тут призрак, рядом с вами хожу. Я тут тоже как есть, поэтому... Вы мое тело вообще не заметили, что ли? Прям... Прям на выходе лежит мое тело. Ну? Ну? Ну, Да, это... Теперь идите за мной! Ай, вы же не видите, идите на кухню! Идите О, на кухню! Беги беги, беги, беги, В смысле, беги? В смысле, беги? Вика, беги! беги! беги! Какой ты... Хрен... Слезь! я сдох, потому что... Хочу, а микрофон в багерку, смотри, собрались! Нет, я хочу с вами разбраться. Нажми-то на J опять! Не закрывай дверь, не, не закрывай. Не, не, не, закрывай, закрывай, закрывай. Меня... Да не зайди. Не надо, погоди, стой. Нажми на джей. Не заходи сюда. Нажми на джей. Да не бросить, а журнал, чтобы открыть. Нажали, блокнот открылся? Русскую О, нажмите, русскую О. Давайте на этот раз играть слаженно. Давай. А кто там у нас последний загружается-то, а? Да? <связывается> опаздывает, опаздывает, как он посмел опоздать. <связывается> Ля-ля-ля-ля, какая-то какая-то. сосочка, <связывается> почему одна, сейчас будет два. Статив <связывается> не трогайте, штатив <связывается> не трогайте. Оставьте камеру, погодите, стойте. У вас есть сжигалка, ребят, есть сжигалка? Не, у меня нет зажигалки я, термометр я, козачка, козачка, я поставил камеры на штатив все не смотри ты можешь теперь взять камеру со штативами поставить нормально короче этот призрак называется маргарет томас опять томас отвечает всем Те нам нужен термометр паранормальные явления сфотографировать призрака ой страшно. Ты дома. Я не хочу туда, может не надо. Надо, надо, Сеня. Кто взял термометр? Не, может не. не. Не трудно, а я. Я. Че я... обкекался, да? Ой, все, Сеня, так как у тебя термометр, Сеня, ты, должен всё, у тебя комнаты. термометр ты должен искать комнату. Ты должен искать комнату. В смысле? Да-да-да. Я не хочу здесь! Да-да-да. Давай, давай, давай, давай, давай. Что ты обкекался, да? Да, не да. Бой. Мы тут уже играли, мы тут. Я тут лагал, как. как дурак. Ищи комнаты с минусовым температу мин, минусовой температурой. Я с активностью. Включите свет, включите свет, все. <м> <м> <м> <м> <м> А Ну, нужно, чтобы была минусовая температура. Позовите его. Скажите, что он включил свет. Скажите, что он включил и выключил свет. Скажите его имя. Скажите, что он включил и выключил свет. Маргарет Томас, Маргарет Томас. Маргарет Томас. А кто? Маргарет Томас. Маргарет Томас. Маргарет Томас. <прослушные> <прослушные> <прослушные> Да где ты, Боже? Позови ее имя еще раз. Скажи е имя еще раз. Тут, тут пошел. Призрак тут пошел. Осторожно! О, нет, нет, нет. Включите свет, чтобы вы знали, что он там ходит. Включите ваш свет там где. Не знаю, я где-то тут хожу не могу, заблудился. А, у меня нет активности, лол. Пробки выше было, по-моему. подожди, багет. Багет, ты где? Я иду, иду, иду. У меня блокнот только, а не камера. Камера нужна. Камера в грузовике. Дай нам знак, скажи, дай нам знак. Дай нам знак, скажи. Мне, мне дай кажется, дай нам. то... После того, как свет мигал, это не, не самая хорошая идея кричать ее имя. Вдруг она с топором дай тебя вышибет мозги? На втором этаже, что ли? Блокнот у меня, блокнот у меня. Дай нам знак. Маргарет Томас, дай нам знак. Маргарет Томас, дай нам знак. Маргарет Томас, дай нам знак. Маргарет Томас. Мне кажется, Томас, она раз... немножко успокоилась. Угу. Распятие и камеру не... взять Маргарет, не забудь. Томас, дай нам знак. Маргарет Томас. Погоди, не говори ее имя, не говори имя, ты будешь сильно ее разлишь. Если она будет злиться, то она может убить... Просто... Она может просто убить... Окей, поставь там, где а, активность была у вас. Ладно, Сеня пришел, ты в безопасности можешь кричать ее имя. А ч ⁇ свет отключился? А что свет мигал? Как ее зовут я забыл? А что свет мигает? Вы тоже видите, это свет мигает? It's almost right now. <laughs> Ой, а Ну, а где его? Звонят, звонят, звонят, звонят, спасите Там в холле, в холле звонили В холле звонили, в телефон звонил Кто дома? Дверь закрылся, дверь закрылся. Кто дома? Там опасность. Дома опасность. Дома закрылась. Дверь закрылась дома? Мы Да лишнее будет. Лишнее не будет. Вот в этой комнате что ли? Да нет! Смотри, Ник, ты не сейчас с ней разговаривать Как выключить здесь свет? А почему я? Ну ладно А тут нельзя Интересно а... Маргарет Томас Да не сейчас! Ладно А как здесь а выключить свет, я не понимаю? Как в этой комнате выключить свет? А не знаю, наверное, как. Да там рубильник а, стоит на этот здесь срубается. Да. Ладно, пусть горит свет. Это будет вам сигнал. А как, а как как взять? Не трогай штатив, я их правильно поставил. Пусть стоит там, пусть стоит там, не трогайте. Кто-то должен стоять на камерах, чтобы следить э э за активностью маньяка. Да зачем мне ну, убирать, доставь. Кто-то должен пойти на камеры с Смотреть активность Зовите ее Поднимайтесь наверх Чем мы вообще заняты? Из-за да? того, чтобы искать призрака, страдаем фигней как-то. А кто какой уник поставил прямо перед входом эту камеру? Гениально. Вы что, мог... Вы что испугались Я и сбежали? Вы что испугались и сбежали? Мне камер никто не дал. <говорится> она там, короче, орала нас всех. Она истриила. не Не-не, она, она, она просто... Нет, она просто смотрела на нас. Вы нашли комнату <говорится> с минусовой <Вроде> температурой? Вроде... <говорится> да, да. Да! да короче, нам нужно сфоткать и все. Кто-то должен быть с распятием, чтобы если вдруг. Давай я буду с распятием и буду атаковать ее, если она начнет на нас двигаться, а ты ну, будешь звать ее. Мы блокнот поставили! Мы блокнот поставили! Да-да-да, поставил на кухне, на, на кухне поставил, да. Дай камеру, все. Камера там стоит дома. Камера только два. А, камера у меня тоже есть, там? У меня. У меня нет камеры, у меня нет камеры. Камера там с Дайте камеру. Вот огонь камет. Короче, выходи из комнаты, выходи из комнаты. Она отвечает всем, Бла... записи в блокноте нету. Выходите из комнаты, выходите из комнаты Она отвечает всем, она отвечает всем. всем. Она отвечает всем. всем. Да. Нет, она отвечает, если она... только один чувак в этом. Да, там написано что она отвечает всем. Да, да. Нет, она отвечает только, если чувак один из комнаты. Давай я проверю. Давай, уходите отсюда. Давай, Сеня, мы тебя помним. Удачи. Маргарет Томас, убей Арсена. Вот так Вот так и заканчивается жизнь молодых парней. А... Вы что испугались там? Вы что там испугались? Она ответила. Этот призрак отвечает всем. Ну она ответила мне через рацию. Хэллоу сказала. Окей, пишем. Пишем радио. Пишем радио. Приемник. Радиоприемник. все. радиоприемник. Вс. Отметили одна уника. Следующая улика. Увидели. Увидели огонек. Увидели огонек? Нет. Тут есть огонек. почему себе! Почему вы отличили другие камеры? Я же там две камеры поставил подряд А вы чё там оставили камеру-то, Кто со мной? Да-да-да Фотка сделал случайно, ладно не трать у нас всего лишь пять, пять фоток. Приветствую, Дэвид Джонсон, Я дай, нам Дэвид Джонсон, Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид и тут Дэвид такой. Джонсон, и наш Дэвид Джонсон выходит из корабля и убивает нас, да? Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид Джонсон, дай нам знак, ты такой... О, я нашел, я нашел. Короче, наш эта штука находится на втор на чердаке, на нем на подвале. Если свет вы... ага, выключится, дай мы дай поднимаемся куку. на. Ой, ты что, пугаешься своим этим пшиклкой. шикой Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид Джонсон, дай нам знак, уебище. Сейчас Johnson, он, он на тебя точно нападет. Дэвид Джонсон, дай нам знак, ты. Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид Джонсон, дай нам знак. Да, заметно соседи. У нас есть вещи, вещи гораздо важнее. Ну, это точно не второй этаж возможно это первый этаж <связь> Дэвид джонсон дай нам знак говна кухон дай нам знак как жестоко <связь> <связь> Дэвид, Джобсон, дай нам Дэвид знак. джонсон дай нам знак джонсон дай нам знак знак Джобсон, дай знак знак знак знак знак знак знак знак это не штука... Это короче Ронсон, у... дай нам Это Попустим. не МП. У тебя есть блокнот? Попустим, ты осталась дома одна я сейчас приду Говори в рацию, если ты говоришь в обычный микрофон, то я тебя не слышу. Мигает фонарик. Это ты сделала? Нет, это не у меня мигает. У меня в холле камера. О, я пойду туда, значит, потому что в подвале здесь, наверное, в вообще активности нету. Блин, у меня свет выключился. У меня свет выключился снизу. Он, он тут снизу. Так, а снизу где? Снизу в ходе. Сейчас, Дэвид Я, Дэвид тут Джонсон, с... Я тут соль рассыплю. Э, Я тут соль сыплю Я Дэвид вообще снизу. Джонсон, дай нам знак. Погоди, погоди, не зли, не зли его пока. Не зли его пока. Дэвид Джонсон, дай нам знак. Дэвид Джонсон. Дэвид Джонсон. Дай нам... Что ты такой злой, пойти в Джонсон? А-а-а-а! А-а-а-а-а! Мама! Ты что там, брат? Ты А-а-а! Он появился прямо передо мной, мне стало очень жутко спаси! Он снизу! Он снизу! Страшно! Он начал рыгать, как ты вчера. И свет у меня выключился. Он прям передо мной голый появился. Мне стало страшно. А! А! Погоди, стой, стой, отстань, отстань, пожалуйста, фу! Нет, я не кричал, не бойся. Не говори его имя! Не говори его имя! У него... У него коса как у Близнецов в ДБД. Он голый мужик, старик старый. Оу! Извращенец маленький. Я же сказал, дай, снач... дай сначала соль рассыпать. Фух, мне было страшно-то как! Я просто. Он наступила соль? соль? Я не знаю. Может ему дать этот написать что-нибудь? Он в этой комнате ждет. Короче, он перед появлением рыгает. Да не говорит его имя, я и так чуть не умер тут дважды. Дэвид Джонсон, дай нам знак, я хочу увидеть. Дэвид Джонсон, напиши что-нибудь уже. А где у меня учебник просрали, кстати? Ты Дэвид видела? Джонсон. Пищала, пищала. Распятие дай, распятие дай, дай распятие, дай распятие. У меня нету. У меня нету. Я пойду за распятием, нафиг это все. В прошлый раз я проигнорировал это, но на этот раз я не, я не, я не буду регенерировать. Скажи, выключи свет. Скажи, выключи свет. Скажи его имя и выключи свет. Марк, Марк, Мор, выключи свет. Марк Мор, выключи свет. Марк, мор, пошел в пень. Марк Мор, включи свет. Марк Морк, Марк Морк, пошел в день. Марк Морк. Блин, не Марк Морк, покричи.